Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мою часть заказа по 18 каталогу компании Faberlic. Этот заказ у меня состоял на 59 баллов. И вот начнем мы с такого вот классного продукта, который мне заказали. Прибор со светотерапией для омоложения и чистки леса. Эта серия Skin Skills. Домашних тренажеров для кожи и лица и тела. Позволяет выглядеть молодо и ухоженно, как будто от косметолога. И при этом не тратить время и деньги на походы в салон. Регулярное применение девайсов Skills позволяет достичь заметных результатов с за короткий срок. Код данного прибора 150001. Вот такой вот классный продукт есть в нашей компании. Давайте с вами посмотрим его изнутри. Вот такой вот... Ну, Большой, удобный. Легко помещается в руке. Все написано. Также есть к нему инструкция. Так что можно все посмотреть, проверить. Это у меня заказ клиента. Давай посмотрим, что же еще она заказала. Также вот мы заказали вот такой вот двойной тотальный тональный крем уход. Код данного крема 6404, еще мы заказала кушон, код 6297 и она уже не раз у меня брала вот такую бальзам-растирка с вщельным ядом, поэтому пользуется им постоянно. Она снимает напряжение и неприятные ощущения. Код данного крема 12,80. Таких она заказала 4 штучки. Вот это заказ одного клиента. Еще одна девушка мне заказала наборчик для Нового года. В набор входит в вот такой вот гель для душа 400 мл. Гладкость и сияние. конечно же наш любимый гель для интимной гигиены код 8722 шампунь-бальзам для всех типов волос домашний джим. код 2947 объем 200 миллилитров данного шампуня также вот дезодорант код 25,90. Такой будет классный наборчик к новому году. Бурлящий шарик для ванны с ароматом клубники 27,18. Такой вот крем для рук питательный. Код 28,53. И зубная паста. От налета и зубного камня. С клюквой. Код 26,58. Смотрите, вот такой вот классный получился наборчик. Плюс у него также входит мыло с клубничкой. Код данного мыла. 27,76. Такой вот классный борчик. Подарочек нового года. Суперский. Еще мы заказали такой вот бальзам питательный для всех типов волос. В него входят цены масла. Код данного бальзама 82.11. И шампунь для мужчин. Кристальное очищение. Код 18.84. Вот, я себе взяла вот такой вот спрей пятновыводитель жидкий. Код 30151 классно работает. Очень удобный. набрызгали на пятнышко подождали, кинули в стирку. Вытаскивать никаких пятен, ничего нет, все чисто, аккуратно и приятно. Сказала в подарочку такую водичку Мурмур. -мур". Девушке очень понравилось, когда я решила ей подарить этот аромат. Код данной водички 3086. Взяла я ее на скидку. Для меня недорого. В приятный подарок. Вот. Это у нас 70% свою скидку. У меня эта водичка вышла всего лишь 480 рублей. Хотите также пользоваться скидками, пишите мне, расскажу, как можно их заработать. Чтобы убрать продукты с такими классными скидками. Еще также у нас есть такие вот классные судные щетки силиконовые. Розовая щеточка, код 113.17. Таких мне щеточек заказали в разных цветах. Четыре штучки. Зелененькая, код 113.19. Голубенькая, 113.16. И желтенькая, 113.15. Таких четыре штучки. Еще я выставляла в группе вайбера Акцию. Вот такие вот классные щеточки для кухни. Код 11573. На текем очищения. Губки для макеопособности. Таких мне закатали три штучки. И сейчас у нас идет акция в компании. При заказе такой щеточки можем взять вот такую вот губку со скидкой всего лишь за 79 рублей. Губка универсальная код 119.99. я вот, взяла такие вот губочки себе еще. Они пригодятся в хозяйстве. И напоследок вот такие вот классные тапочки. Павел Лимоненц. Я взяла дочери. Размер этот 40-41. Данных тапочек. Артикул 886-127. У нас сейчас идет акция на них. Вот такие вот классные тапочки. Мягенькие, пушистенькие. вообще удобные. Слежались. Такие с Берите, не пожалеете. Вообще легенькие. Вот ну, так вот у меня получился классный, ароматный заказ 59 баллов. Кого-то что-то заинтересовало, пишите, отвечу, расскажу подробности. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!